Друзья, всем салют в общем никак не получается у меня выбраться на рыбалку какое утро встаю рано встаю дождь льет вообще у нас вообще несколько дней тут стабильно стабильно значит утро до обеда льет дождь потом в обед где-то начинается более-менее нормальная погода и до вечера, до 5-6 до потом опять начинает вливать. То есть все нормальное такое рыбацкое время. Занято дождем. И никак не получается. Очень жаль. Но рано или поздно получится. Так что сегодня я решил выйти немножко с грибами и посмотреть еще разок. А, вроде как пошли опята. Будем смотреть сейчас. Пошли. Кажется, дождь начинается. Только вышел. Ну ладно, листву не пробьет, наверное. Ну вот, друзья, нашли первые пятки. Вот уже даже переросшие. Ну вот эти еще ничего. О, смотрите, какие вообще красавцы, здоровенные. Ну переросли уже. Так, ну идите мои хорошие. Ну как забрались-то? Достать. О, Представляете? Еще даже не конец. Ну конец июля и осенние опята вовсю идут ужас что творится с погодой непонятно смотрите здесь поляна какая тут такие монстры растут смотрите раз вон там вон целая куча два там ой это что-то не то наверное целый пеньок а вот здесь вот три четыре конечно здоровенные все такие ну ничего сейчас будем ковырять смотреть что тут прям раздолье он там еще 5 а он там еще на пень ух ты еще дальше ну все я тут надолго О, их не достать там Так, а вот это вот что такое коричневое такое все ложные наверное так пойдем дальше вон там еще ой меня корзинки не хватит чуть-чуть бы пораньше конечно сюда прийти так-то уже они большеваты вот такие вот бы застать их был бы вообще самый сок вот эти вот маленький лес тут такой прям серьезный вообще непроходимый о а тут у нас кто такой о досиновик иди сюда мой хороший Вот какой красавчик. Птички летают. Непуганная птичка. Такие друзья. Какие-то непонятные. Ладно. Ух ты. Ух, -мо. Красота и тишина. Вот ничего мне больше не надо. Ну что, пойдем дальше. Посидели, покурили. Еще полную корзинку не добрали, погнали. Здесь сейчас так неохота, здесь так классно. Я даже сейчас не знаю, где нахожусь. Так вдалеке электричку слышно, тут такая электричка ветка, не основная какая-то такая. Там иногда товарники проезжают. Вот. Сейчас, когда буду выбираться обязательно с собой телефон беру заряженный естественно вот включая навигатор и смотрю куда иду потому что без навигатора хоть ну лес приличный тут вот без навигатора несколько раз ходил вечно выходишь то с одной стороны то с другой вообще вот куда нужно не выйдешь а потом приходится там километр еще шлепать по дороге а так вроде по лесу идешь, знаешь, куда идешь, еще по дороге можешь грибочков пособирать. Лучше, конечно, с навигатором ходить. Еще есть какие-то приложения, которые можно поставить, там отмечать гриб, грибные места свои, вот и туда же ходить, и оно тебя будет еще и выводить. Ну, не знаю, не скачивал ничего еще, не смотрел, Надо посмотреть. О, а вот и мои любимые лисички немножечко лисичек вот там у нас подберезовик стоит горячего-то не по-детски ты кто товарищ О, ножка хорошая это зверюга чернобыльский наверное пойдем О! О, красавцы. О, они спрятались. И еще немножко.. вот все бы были бы пошли ну все друзья я погнал домой ну в общем очень сегодня продуктивно ходил в отличие от рыбалок грибалки как-то лучше получаются Оп. все ну вот я немножко набрал ну на пару жарех солёх хватит вот так вот. в основном опята а так интересно вот такой вот боровичок попался о какой тут по большому счету одна нога из-под дерева его вынул вот так немножко подберезовый под, под осиновый и в основном опята вот ну, все, отлично погулял, просто прекрасно. Дай бог каждому. Ну, все. Всем пока. Всем клевых грибалок. Я погнал. Блин, какие тут заросли-то. ё куда идти-то? Шьер по in the problem.